добрый день с вами дана Биноа и канал мои растения сегодняшняя тема как адаптировать драцену приобрела недавно драцену называется суркулоза она очень красивая у нее крупные зеленые листья с желтыми пятнами глянцевая поверхность листа очень красивое растение а в первую очередь что нужно сделать когда мы принесли растение Любое растение из магазина мы его адаптируем. То есть ставим отдельно от других растений на две недели, не меняя грунта. Ничего не делая, кроме того, что удаляем листья непригодные, если такие существуют. Для чего это нужно? Растение и так находится в состоянии стресса. Оно адаптируется под новые условия в нашей квартире. То есть новое освещение, новая влажность воздуха и температура воздуха. И чтобы растению было легче адаптироваться, необходимо удалить неприводные листики с механическими повреждениями, с любыми пятнами и подсохшими кончиками. Осматриваем драцену на наличие таких листьев. Вот такой лист. Большой лист он уже пожелтел отмирает его мы удаляем также этот лист уже тоже отмирает у него подсохший кончик листик с механическими повреждениями можно и оставить а листья с пятнами и посохшими кончиками, вот еще такой листик я обнаружила внизу, обязательно удалим. Растению будет легче адаптироваться, так он не будет тратить свои ресурсы и силы на восстановление испорченных листиков. А эти листики, они уже все равно не восстановятся, поэтому смело их удаляем. Теперь о корневой системе. А прежде чем приобрести растение, еще в магазине проверяйте корневую систему Аккуратно вынимайте растение из горшка и посмотрите корни Если они сухие или гнилые, то растение ставьте обратно в горшок и оставляйте растение в магазине У меня не было возможности проверить корневую, поэтому сделаю это сейчас Здесь хороший горшок пластиковый, он достаточно мягкий аккуратно помну стенке горшка и за ствол выну растение из него. Горшок немножко наклоню, так как тут очень удобно. Горшок большой, земли много, так вот земля наша выходит мы видим по корневой системе камера конечно этого не передает но корневая система здесь пересушенная она почти не живая не эластичная сейчас я ничего с корнями делать не буду главное что они не гнилые и обратно ставлю растение в горшок пусть оно еще постоит две недели и после этого времени я сделаю перевалку почему не рекомендуется сейчас сделать перевалку растения потому что оно и так находится в состоянии стресса и если ему начать теребить камневую систему добавится стресс и растение может погибнуть или сильно заболеть нам этого не нужно поэтому лучше подождем две недельки и вот только после этого сделаю перевалку а на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!